Привет, меня зовут Ярослав, и недавно я записал видеоролик о том, что можно скорее всего зарабатывать биткоин абсолютно бесплатно и без вложений. Надо всего лишь 5 минут в день на это отдавать, и вам Сатоши будут доставаться абсолютно бесплатно. Я проверил этот способ, он действительно рабочий. Очень многие люди спрашивают меня, а правда ли выводятся и спрашивают, а почему я не могу так зарабатывать. Я всем говорю, что вы абсолютно можете. Вот я уже вы. 20 тысяч сатоши действительно много регистрации было но почему-то прошли верификацию далеко не все А у вас тут если вы еще не прошли верификацию будет висеть предупреждение вы заходите в разные bitcoin бесплатно и у вас висит предупреждение с телефона если вы хотите это делать то вы тоже можете им спокойно пользоваться никаких ограничений нет вам нужно пройти верификацию я не рассказываю в первом видеоролике который находится находится прямо в описании под этим. Так что переходите и смотрите. И вы просто ежедневно раз в 24 часа заходите и выполняете 5 несложных заданий. Просто переходите по вкладочке. Тут какой-то обучающий будет текст, видеоролик. Вы можете его читать, чтобы образовываться в сфере криптобирж, криптовалют, криптоторговли. То есть тут контент он действительно познавательный. И ждать вам надо всего лишь 60 секунд. То есть вот тут идет таймер, обратный отсчет, и потом у вас будет появляться капча, которую нужно будет пройти. Давайте покажу, что на счету действительно есть вывод вот этих 20 тысяч сатош, и как раз таки вот отображается, что по текущему курсу это почти что 12 долларов. Их я могу как вывести, так перевести на торговый аккаунт и потом продать по курсу, в принципе, это и будет 11 долларов 74 цента. Поэтому тут все без вложений. И зарабатывать вы тут можете этот биткоин абсолютно бесплатно. Единственное, что когда вы приглашаете друзей, вы получаете ровно столько же, сколько получают они, но только до 10 тысяч сатош. То есть, если ваш друг пройдет отметку 10 тысяч сатош и будет себе зарабатывать дальше, то вы от него больше бонусов не получите. От одного приглашенного только 10 тысяч сатош. И еще такой вопрос возникает, что вот я, например, не знаю, что тут написано. Я не знаю английский. Все это очень легко делается. Вы или заходите в переводчик, вбиваете туда это слово, или просто жмете вот такой вот кружочек, refresh, пока не увидите знакомое слово но конечно лучше заходить в переводчик чтобы не терять время потому что вы так долго щелкать можете а так как раз и английский подучите а все выполнено 50 сатош у меня прибавилось каждые 24 часа дается 5 заданий на которые надо потратить всего лишь 5 минут времени и вы будете получать биткоин часть биткоина абсолютно бесплатно а приглашая сюда еще своих друзей вы можете с каждого из приглашенных на перспективу получить 10 тысяч сатош и выводить можно от 10 10000 сатош они прямо сразу к вам в активы капают и потом там у вас остаются вы можете их обменять перевести на торговый счет или выводить это уже на ваше усмотрение никаких ограничений на данной площадке нету ссылка на биржу находится в описании также там лежит и первый видеоролик у меня все